Привет всем! Один из плюсов моей профдеформации это то, что я делаю абсолютно обычные дела натыкаюсь на такая очень интересная история, потому что просто не могу, не заставить, не могу заставить себя не копнуть глубже. И вот я просто покупала конфеты для горла потому что зимой у меня всегда начинаются проблемы с горлом. Опять же, профдеформация, профессиональная болезнь. И вот что интересного я нашла. Нашла я? Я просто купила. Я купила конфеты. Вот эти. Конфеты Скоро Моджи. Это такое семейство, если не ошибаюсь, из лавроцветных. Я как-то пробовала чай. Он мне очень понравился, поэтому решила купить конфеты. Но меня больше всего заинтересовало название производителя. Производитель называется YoMeshu Seido. И вот это вот йомеищу первое, я решила, что где-то это явно слышала, и тем более видела эти иероглифы. И я провела небольшое исследование и наткнулась на очень интересную информацию. Итак, что такое йомеищу в первую очередь? Йомеищу это бальзам на основе сладкого вина, то есть мирина. Может, слышали про мирин. Так вот он на основе этого самого мирина и всяких разных специй. Предполагается его пить по утрам и вечерам, понемногу. То есть реально это алкоголь, но это не такой алкоголь, который пьют просто, чтобы захмелеть. Это скорее что-то типа лекарства или, не знаю, саплимента скорее, наверное, так то лучше назвать. И вот очень интересна история этого Юмейщу. Она начинается в 1600-х годах в Нагану. По легенде, которую я нашла на сайте производителям, некий старец Сокан Шиодзава спас другого старца, запутавшего в местных горах. Этот старец прожил какое-то время у Щелдзала, пока не оправился, и когда он решил уже продолжать путь, в качестве благодарности оставил Сокану рецепт чудодейственного лекарства. Вот этот самый Йомейщу. После чего Що сел на быка и поехал по горам в поисках ингредиентов. Их, по всей видимости, в Нагану было не так уж легко найти. Но он все разыскал и приготовил вот это средство я и оно получилось настолько замечательным, что очень быстро стало невероятно популярно среди крестьян. Ну, оно было дешевым, реально работало. Что бонус. Вот такая... История. В ее истинности у меня есть некоторые сомнения, потому что, во-первых, старцы, которые добывают лекарства, таинственные старцы, которые рецепты, какие-то или тайное знание сообщают своим спасителям, это классический сюжет, известный мне по очень многим местным легендам. Да, у нас в Тохоку те же самые сюжетики тоже вводятся. Это во-первых. Во-вторых, этот самый Щиодзава явно был не очень простым человеком, потому что уже в 1603 году, а между прочим, Йоме еще стали производить в 1602, сам Такугава и Ясу позволил Шиодзави использовать изображение летящего дракона в качестве трейдмарка. И это, скорее всего, было первой торговой маркой вообще в истории Японии. При этом еще оставался очень локальным продуктом. В Токио его не знали действительно уже до 30-х годов. Потом, уже в 20 веке, он распространился по всей Японии, был невероятно популярен. Причем, что интересно... До, вой... до второй мировой его даже рекламировали как такое хорошее средство укрепления иммунитета детей, то есть детей поили вот этой вот ну винцом, хотя это не единственное вино, которым поили детей, к слову сказать, как-нибудь еще расскажу об этих вещах. Ну ладно. Сейчас по-прежнему его еще продается более-менее, даже в той же упаковке, ну упаковка немножко изменилась, но все равно. Используется все так же в качестве саплимента, лекарства. Предполагается его пить каждый день. И это основной продукт, который производит вот эта фирма. Она даже названа, в общем-то, буквально. Это фабрика по производству ⁇ умеющу ⁇ Но они производят не только ⁇ умещу, В основном они еще производят какой-то алкоголь именно для питья. Настойки травяные всякие, крафтовый джин, чтобы это ни значило. Ну, у меня сложилось впечатление, что это скорее побочные продукты. Точно так же, как бутылированная вода, там, мирин. И вот, вот эти вот конфеты, которые я купила и которые мне невероятно понравились. Я даже не могу Пояснить, почему понравились и вкус вкусный и действительно очень хорошо для горла я никогда не пила ем и еще поэтому честно говоря не могу рекомендовать, хотя учитывая что у этого средства уже 400-летняя история и по-прежнему покупают, по-прежнему популярно, то в принципе наверное оно хорошо может быть хотя бы вкусно еще вот это эти производители Йоми еще пускают на свою как бы это сказать на свою фабрику по производству Йоми можно сходить на на экскурсию погулять по их лесу он у них очень красивый вот это я очень рекомендую это интересно, если будете в Японии такие вещи всегда очень интересны и очень-очень-очень рекомендую конфеты вкусные. Будете в Японии – покупайте. Но вообще я эту историю рассказала не для того, чтобы прорекламировать конфеты, а скорее, чтобы показать, как много интересных историй прячется за такими тривиальными вещами. Вот такая захватывающая легенда про спасение горного старца, поиск ингредиентов – и первая торговая марка, летящий дракон. Я буду дальше искать интересные истории для вас, но покажу. пока же, пока-пока.